Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян. Сегодня, тема сегодняшнего вебинара – это маркетинг площадки «Бехома». Эта площадочка у нас стоит отдельно от всех площадок. Она у нас стартовала во время кризиса, и сегодня мы разберем ее маркетинг. И плюс я хочу показать несколько, как пишутся посты, какие есть шаблоны, какие должны быть заголовки. Ну и начнем с того, что, наверное, ребята, я вам просто покажу и расскажу немножко о том, что какие бывают заголовки и, и с чего начинать работу в соцсетях. Ну, встречают, как говорится, по одежке, про это точно, что первое впечатление, это важно. Чтобы собеседник оценил ваш искрометный ютуб, Юмор и острый ум, он должен заговорить с вами, начать общаться, а не э, сбежать в ужасе, потому что у вас трусы надеты на голову. Ну, простите за выражение, я всегда называю все своими именами. Текст – это тоже форма коммуникации, практически разговор с читателем. Вместо одежки у текста э, есть заголовок. Это первое, что мы видим. Плохой заголовок подразумевает, подрезает, вернее, крылья даже крутым писателям. Каждый день мы листаем ленту и видим десятки заголовок. Головков, но большую часть пропускаем мимо, а, как белый шум. Вот вы сами сколько постов читаете в день? Три-четыре текста, причем обычно на знакомой странице. А чтобы заинтересоваться произведением незнакомого автора, выделить его в ну, бесконечном потоке информации, читатель должен что-то зацепить. Вернее, читателя должен что-то зацепить, как обычно. Ну а что это что-то? Это сильный заголовок, который сразу эм, задает настроение. Заголовки можно разделить на три типа. Это польза, боль и интрига. Ну и начнем с того, что э, заголовки польза. А заголовок польза который а, обещает конкретный профит от прочтения. Эти заголовки работают на конкретных людей, которым интересна конкретная тема. Ну, у нас мы работаем а, в сетевом маркетинге, поэтому а, у нас заголовки и должны соответствовать а, нашей теме. А человек, который а, пройдет мимо. А, который интересует эта информация, он никогда не пройдет мимо. Зато ну, полезные заголовки и посты, это эффективно работает. Пока есть люди, которым интересна ваша тема, они будут работать. Поэтому я вот здесь вот сделала на теме котов, потому что... ну Например, руководство, да, ваша тема, это руководство по, и пишите, как ухаживать там, например, за котиками. А у нас, например, руководство по, например, заработку в интернете, да, и дальше второе, 10 советов для, это ваша целевая аудитория. это Для, например, сети битьков или тех, кто занимается сетевым маркетингом. И 6 советов. А, даете каких-то 6 советов. Ну и так далее, ребята. А, я это все когда доделаю, а я все это сброшу вам а, в чаты. Ну и третье, конечно, следующий а, заголовок. Это боль. Это страх. Опасения. Проблемы целевой аудитории. Бизнесмены боятся, что не, будут, не будет продаж. Люди, которые пишут тексты, что их не будут читать. Боль очень сильный инструмент. Заголовок, который содержит намек на решение проблемы, привлекает ваше внимание как точка лазерной указки. Если вы как раз думали, где бы взять денег, чтобы не в кредит взять что-то, а фраза, где взять денег, не в кредит превышает, превращает, превращает все это. Сейчас я превращает в Пылающий Маяк. Если вы облегчите боль, вы получите благодарного подписчика. Ну, а мы, как всегда, получаем благодарного реферала. Вот. Ну и, но эта палка бывает двух концов. Если дадите надежду на решение проблемы в заголовке, а в тексте этого не будет, человек для вас будет потерян. Так что нужно обязательно в заголовок пишите, значит и даете свои, свою реферальную ссылку, даете обязательно описание, на какую площадку вы приглашаете, описание обязательно указываете свои свой скайп, телефон или телеграм, что-то, связь какая-то должна быть у него с вами, чтобы вы могли голосом поговорить. Заголовки с бурью отлично подходит для а, продающих постов и для постов, которые а, покажут, читать, пока, покажут читателю ваш профессионализм. Дайте человеку возможность избежать ошибки и исправить а, совершенную. И вы а, в его новостной ленте. Ну и теперь следующее – это интрига. Интрига – это то, что вызывает интерес, шок. Ну, ученые нашли ген вечной жизни в... Яркий пример интриги «Мы любопытны по природе» и также примитивные уловки этой а, порой срабатывают. Заголовок «Интрига» подразумевает историю, оставляет недосказанность или вызывает удивление своей непонятностью. Если к интригам относятся провокации, а когда вы пишете нечто совершенно противоречивое вашей обычной логике, Прекратите читать мои посты. Они не научат вас зарабатывать. Интригующий заголовок. Всегда что-то новенькое. Тут нет строгих шаблонов, как с болью или с пользой. Но есть повторяющиеся мотивы. Вот, ну и здесь вот важное событие в вашей жизни, там, а моя главная ошибка, или как я попал в неприятности по теме экспертности, так, ну, я все это, ребята, доработаю, как вот, и все это вам сброшу, так что... Ну и, конечно, конечно типы условные, они нужны, чтобы было от чего отталкиваться. И вообще, включайте фантазию в тексты можно писать все без границ. По сути, это список контекст-план на 24 ВАУ-поста. Просто проделайте заголовки под свою тему и напишите пост на каждый. Только не повторяйтесь. Первый пост про 6 ошибок. Хорошо. 20 это будет явный перебор. Чередуйте полезности с проблемами и проблемы с интересами. Интересный контекст это разный контекст. В общем, жгите глаголами, ребята. Ну и теперь, ребята, начнем с того, что разберем, наверное, площадочку нашу Бехомы. Бехомы -e. -e наша площадка это, как я уже сказала, она стартовала у нас в антикризис и а, здесь всего лишь один рабочий стол а второй стол выплат а, я наверное покажу на слайде а, так как чтобы было вам о, видно удобно и порисуем она очень маленькая она с очень маленьким входом, а, но она довольно таки доходная а здесь даже если к вам станет всего лишь один партнер активный и вы будете постоянно зарабатывать с одним активным партнером. Ну, я э, считаю, что э, приглашать на эту площадку э, можно, нужно. И можно здесь также заработать, с 500 рублей заработать а, на вход и на площадку ПД и на площадку World Money. Ну и давайте а, порисуем. А, как вы видите, первый стол, он у нас один, а, всего лишь один рабочий, а это стол выплаты. А, давайте а, начнем с того, что у вас всего лишь есть 500 рублей на вход. Вот вы зарегистрировались и пригласили к себе первого партнера. Приходит первый партнер, это 500 рублей идет в накопительный баланс. А второй партнер приходит к вам, вы уже получаете 500 рублей на вывод. Пожалуйста, со второго партнера у вас уже 500 рублей, те, которые вы потратили из своего кошелька они к вам вернулись обратно сюда я всегда говорю купите пожалуйста вот на эти не жалейте на эти 500 рублей купите себе клона этого но если вы не хотите покупать но ну не покупайте а я вообще советовала чтобы купили себе клона у вас закроется этот первый стол и автоматом за 1000 рублей потому что идет с первого партнера и с третьего идет в накопительный баланс с накопительного у вас автоматом покупается за 1000 рублей а, стол-выплат. Ну и первый партнер проделал те же самые, продублицировал а, вас. У него закрылся первый стол, и он приходит и становится к вам сюда. И вы идете, а, 500 рублей идет у вас на или инвест, идете к своему спонсору, становитесь на первый стол, а 500 рублей у вас идет на вывод, на баланс. Второй партнер то же самое вас продублицировал. И пришел, стал к вам сюда на второй стол. Вот, пожалуйста, вы тысячу рублей уже получили на баланс для вывода. И вы закрыли своего клона... Или третьего партнера здесь, если не хотите покупать, то поставьте третьего партнера. Вы тоже ваш партнер продублицировал вас и пришел, встал сюда к вам на этот стол. Вот, и вы опять получили тысячу рублей на баланс. Вот и, пожалуйста, ребята, здесь 1000 и тысяча и в тысяча. Вот, пожалуйста, с тремя партнерами вы заработали сколько рублей? 3000 рублей. Все правильно. Вот, и на эти 3000 рублей вы можете дальше купить площадочку, или же э, э, э, активировать ПД, или же купить на площадке World Money первый и второй стол. Вот, э, пожалуйста, здесь тоже. Это очень доходная площадка, и ее не нужно сбрасывать с счетов. Э, и вы постоянно, э, все если вы будете работать на этой площадке, и будут работать ваши партнеры, то они будут постоянно к вам возвращаться и становиться к вам на ваш первый стол и переносить точно так же доход. У него закрылся второй стол, второй стол у него, вернее, закрылся первый, и он стал на второй стол, и он возвращается, опять идет реинвест, к вам же, ваши партнеры, все будут возвращаться к вам на первый стол. Ну и теперь у меня все по этой площадке. Если есть вопросы, давайте задавайте.